Ты считаешь, что сейчас заказчик ожидает от DLP? У заказчика, как всегда, один и тот же принцип, ничего не меняющий, он не меняется уже годами, он, у него так: ничего не должно утекать, Лишним лишнего ничего утекать не должно, это единственное требование заказчика. Да, но вместе с тем очень долгое время DLP ставили не в разрыв, а просто в режим мониторинга. Как это коррелирует? Ну, мы, мы же не должны забывать о том, что любой бизнес-процесс э, и э, пристраиваемая, скажем, в данном случае к нему безопасность, она не должна мешать вообще рабочему процессу. Есть, да, наверное, еще будут такие... Э, Сплетни, я скажу так, что безопасность мешает работе и процессам. Но пока с практика, уровень специалистов по безопасности уже таков, что в принципе в любой технологический процесс, даже тот, который очень критичен да, с точки зрения там, бизнес каких-то моментов, безопасность устраивается вполне удачно и гармонично. Угу. Это вопрос уже осознания, доверия и умения тех вендоров-специалистов, которые в этом завязаны. Тема этичности сегодня поднималась на форуме. Снова, внезапно, просто здравствуй, теплый ламповый 2006 год. Тогда понятно, это было, были новые технические решения, было не совсем понятно, как, как с этим жить. Обсуждали много, а потом вроде забыли, вроде привыкли к этому. А сегодня опять вдруг, опять этичность, этичность слежки за сотрудником. Почему мы снова вернулись к этому вопросу? Ну, Мы не будем забывать, что есть личный жизнь сотрудник, есть, скажем так, корпоративный же сотрудник. Интересы работодателя также по закону и по его праву должны защищаться. И здесь просто тонкая юридическая грань между тем, что мы считаем слежкой, где мы вмешиваемся в частную жизнь. Приходя в любую компанию, подписываете положение там, о кадрах, о службе, где как называется. Там прописано четко, чем сотрудник должен заниматься, его функции, на что имеет право, что обязан, да? Это никогда не идет в, в разрез с э, законом. Uh -huh. И соответственно, сотрудник должен понимать, да, что своими какими-то нечаянными действиями, я уже про злую не говорю, может нанести ущерб компании. Одно сказанное не так слово, отправленное не так письмо, от их слов очень много, позволяет вытащить цепочку информации, которая нанесет и может нанести, определенный ущерб компании. От этого зависит зарплата сотрудника, его премии и так далее, если уж к этому возвращаться. Uh -huh. То есть грань, э, грань очень тонкая, и это должны понимать две стороны. Э, э, назвать этика я бы сказал, это профессиональная этика каждого сотрудника и профессиональная этика э, компании. Поэтому этот вопрос будет вставать очень долго, и пока вот две, две стороны между собой четко не определят границы, uh -huh. да, мы будем как бы, с этим иметь дело. Каждый защищает свои интересы. Сотрудник – свою личную жизнь, работодатель – как бы, свой бизнес. Это нормально. А, нормально относишься к тому, что твой компьютер могут э, просматривать, читать все, что ты там пишешь, при том, что у тебя там может быть кроме корпоративной почты еще и Телеграм с личными переписками или еще что-то? В первую очередь все технические средства, на которых сотрудник работает, это средства работодателя. И он имеет полное право. Да, заниматься просмотром, там, анализом информации, которая курсирует между внешним миром uh -huh. да, и сотрудником, а то и между сотрудниками компании. Uh -huh. это, это нормально. Личные средства технические, ну, здесь вопрос, насколько э, некритичная информация находится сотрудника на его личном телефоне. Хотя я считаю, что если работодатель позволяет использовать служебные средства, то никаких как бы, моральных прав, наверное, просматривать э, технических средств сотрудника, наверное, нет. Но э, в случае подозрений, да, здесь возможно несколько путей развития ситуации. Многие просматривают даже профили э, в соцсетях на предмет каких-то постов, нет ли у них чего-то, что может там бросить тень, условно говоря, на компанию или какую-то информацию разгласить. Но здесь, да, это же публичная информация, с одной стороны. Согласен, тайну личной переписки никто и не нарушает, наверное. Здесь, я думаю, что это все-таки коммуни... уровень коммуникации между работодателям и сотрудникам, да, плюс жесткие требования внутри компании. И уровень зарплаты, который заплатит сотрудник, скажет, вот мы тебе даем вот такую стопку денег, нам будем читать все, что ты делаешь. Я думаю, сотрудник оценит уровень той информации, которая у него там в телефоне, да, и тем, что ему заплатят. Все же риски умеют оценивать, да? поэтому да.